Отчет за вчерашний день по нашей стройке. Был практически до конца смонтирован забор. Осталось повесить только колпаки, которые у нас будут э, висеть на столбиках. Поставлен профлист, поставлены парапеты снизу. Осталось отмыть еще профлист, протереть. И будет красота. Идем, идем, идем. То есть теперь весь периметр дома у нас закрыт, не считая калитки и роль ворот. Роль ворот в процессе изготовления заказа. Калитка будет, надеюсь, сделана уже завтра. И здесь у нас вот так вот закрыт. Давайте пройдем вовнутрь. Так вот выглядит внутри наш забор здесь от дома до забора 3 метра три с небольшим вполне достаточно будет для того чтобы кто-то -то посадить какие-нибудь кустарники и у нас основной участок находится за домом там будет беседка будет Мангал, качели и так далее. Вот так вот все выглядит. А здесь я пытаюсь пытаюсь соединить канализацию, сливную яму с канализацией дома. Рою как крут, ищу канализацию, до сих пор пока найти не могу.